Кремль готовится ответить на возможное усиление НАТО вокруг Украины. Представляете? Парадокс. Да? То есть подняли армии, огромные армии, То есть если вы, я даже не стал видео включать и фотки ставить, это их миллион видео видеофоток из Ростовской области из Крыма, самолеты, вертолеты, танки, самоходные установки своим ходом, БТРы на железнодорожных платформах, машины какие-то, солдаты разгружаются. В общем, полная жесть. Вот все едут к Украине, даже зашли через Беларусь, даже в Беларусь они едут. Да? А это потому что НАТО усиливается, на Украине, вы же себе представьте. НАТО понятно, начинает усиливаться, сейчас вот 20 дронов Турция э, передала Украине, уже есть эти 20, сейчас будут еще 15. Но я понимаю, что 20 дронов, очень, э, наверное, долго там людей учить. Я думаю, что там турки на этих дронах сидят, и будут вот этих ватников колотить именно турки. Ну, хорошо хорошо получается, так что все в порядке. Будет сейчас 35, но я думаю, что там не только эти дроны будут. Я думаю, туда и китайцы подкинут, им же надо, чтобы славяне друг друга молотили. Чем больше, тем лучше. Да? Так что Байден говорил, я так понимаю, с президентом Украины, обещал помощь, Песков вот говорит, не надо бояться перед дислокацией, да, не будем бояться Льва и так далее, но вот нужно противостоять усилению НАТО. Как так? Бояться их не надо, но они противостоят усилению НАТО. Иногда нужно бояться еще сильнее. Так что, ну вот, тут два варианта. да? Понятно, что Путин уже не самостоятельный человек давным-давно, поэтому тут... Два варианта, он вот пишет, мне похер на Украину, это понятно, Но это большая глупость, потому что похер фактически на Россию тебя, да, потому что что происходит? То ли Байден пытается, но это самый лучший вариант, перед саммитом как-то напугать какую-то разведку боя. Вот сегодня мы будем проходить с вами стратегему бить палкой по траве, чтобы спугнуть змею. Да? То есть проводить разведку боя, там, пугать, чтобы увидеть какие силы у противника и так далее. Что он будет делать? Прежде всего увидеть, что будет делать противник. Где там спряталась змея? Да? Вот, может быть так. Это самый лучший вариант. Если они пытаются посмотреть, будет ли Байден оказывать помощь, кто еще будет оказывать помощь и так далее. А я вполне допускаю, что и другой вариант. И вполне допускают, что сейчас китайцы науткивают Путина да, для чего? Для того, чтобы свою хорошую комбинацию да, придумать, очередную стратегию. Да, и ввести свои войска на помощь Путину. Китай же уже сказал, что он будет помогать. Украина будет помогать США. России поможет Китай. Поможет. Представляете как? То есть зайдут сюда китайские дивизии. Везде будут. Бля, китайские дивизии. Помощники будут везде. Так что нормально. Тут могут быть совершенно разные варианты. Но я понимаю, что эти вопросы уже не в Кремле решаются, а в Пекине.